всем привет пришла посылочка заказывал powerbank на 10 тысяч миллиампер с беспроводной зарядкой шел очень долго долго шел где-то месяца три наверно ну может это только у меня так не знаю главное чтобы работал как говорится ну продавец югрин вроде как обычно нормально никаких проблем не было может не знаю там можно может или еще что-то сейчас посмотрим с как бы быстрая зарядка все должно быть так что у нас здесь кабелечек. type айпсишный кстати заказывал айпсишный вот он вот он такая вот зарядочка говорят что бывает Ха. Нужно посмотреть, по моему я немного не такие гнезда заказывал, я заказывал на два гнезда Что здесь у нас написано? 9 вольт, 12 вольт Беспроводная зарядка хм. пластик soft touch Видео включение, автоматически наверное должен включаться Так, Сейчас посмотрим Сейчас как раз и проверим, но беспроводную сейчас не покажу, потому что снимаю телефоном тем тем телефоном, снимаю, на котором как раз есть беспроводная зарядочка. Так, Type-C. Лайт подсветки нет, ничего нет. А, вот есть, а есть и кнопка включения. Ага, прикол так идет зарядка быстрая зарядка пишет что быстрая зарядка пишет что быстрая значит уже хорошо быстрая зарядка идет ладно это уже хорошо что касается есть как бы есть быстрая зарядка телефона и быстрая зарядка нового пауэрбанка, ну почему так беспроводную зарядочку сейчас проверю возможно покажу 10 тысяч и так пробуем, проверяем на другом телефоне, вот вот получается, пробуем беспроводную зарядку. Так, зарядка пошла. Но не быстро, я не знаю, сколько пишет, 3 часа. Так, если вот так положить по центру, оно показывает зелененьким, типа идет беспроводная зарядка. Да, вот беспроводная Зарядка. А, уж есть быстрая беспроводная зарядка. Но не знаю насколько быстрая. Два часа это еще не быстрая. Ну ладно. Э, пробуем по кабелю. Пробуем по кабелю. Так, вот по кабелю. Два часа. Но это не крик чаще, если честно. Это долго. Хм.